ИГЕЙ, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Большое спасибо всем вам за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой нам удается преуспеть в нашей миссии ⁇ сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Так что спасибо вам. Итак, давайте начнем. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы быть неотразимым? Это доброта, которая сияет, отдающее сердце и счастливое волонтерство в свободное время? Или это покупка модных автомобилей? следовать последним тенденциям и встречаться с самым популярным человеком в школе. Какой бы способ вам ни подошел, на самом деле есть несколько простых привычек, которые помогут сделать вас неотразимым для других. Вы будете казаться более симпатичным, дружелюбным, и люди захотят быть рядом с вами, если вы внедрите эти 10 привычек, которые сделают вас неотразимым. Первое. Прививайте спокойную уверенность. В чем разница между уверенностью и самоуверенностью? Самоуверенность – это скорее хвастливая демонстрация насмешливой уверенности. Уверенность – это когда вы уверены в себе и в своих решениях. Когда вы уверенно держите голову, с ясными глазами и чистым сердцем, вы можете далеко пойти в жизни. Когда вы уверены в себе и верите в то, кто вы есть как личность, это очень привлекательная черта. Второе. РЕСПЕКТ Уважение – это далеко идущая черта. Существует мнение, что те, кто хочет уважения, должны его оказывать, и в этом нет ничего плохого. Если вы хотите получить должное уважение и признание со стороны других вы должны сначала дать немного. Уважение, вежливость и элементарная человеческая порядочность могут сделать многое, чтобы произвести хорошее первое впечатление на окружающих. Третье. Выполняйте золотое правило. Золотое правило гласит «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой». Это означает, что нужно относиться к другим так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Если вы хотите, чтобы к вам относились с добротой, достоинством и уважением, то и вы должны относиться к другим так же. Четвертое. Не занимайтесь сплетнями. Как вы думаете, могут ли люди, которые сплетничают и распространяют слухи, далеко продвинуться в жизни? Как правило, люди, которые участвуют в распускании слухов, не пользуются популярностью, потому что им нельзя доверять. Распространение чьей-то личной информации или вынесение якобы негативного суждения других – это болезненно для тех, кто в это вовлечен. Подобное поведение также плохо отражается на сплетнике. Сплетничать не рекомендуется. Если вы хотите быть как можно более неотразимым для других, Честность и порядочность – гораздо более желанные черты, которые привлекут к вам хороших людей. Пятое. Вы не можете угодить всем. Пытаетесь ли вы угодить всем за свой счет? Изматываете ли вы себя, пытаясь сделать всех вокруг счастливыми? Когда вы тратите всю свою энергию на других людей, у вас остается очень мало энергии для себя или других близких, которые могут действительно в ней нуждаться. Быть угождающим людям также не считается очень привлекательной чертой, потому что это создает впечатление, что вы не уверены в себе и лишены чувства собственного достоинства. Никто не может угодить всем. В конце концов, мы – пицца. Номер 6. Будьте собой. Как вы проявляете свое подлинное «я», как вы живете в соответствии со своей личной правдой? Одна из лучших черт характера – просто быть тем, кто вы есть, и владеть этим. Когда вы искренне и верны себе, вы привлечете других людей, которые также искренне. К вам будут тянуться единомышленники, потому что они понимают, что вы уверены в том, кто вы есть. Номер 7. Излучайте позитивную энергию. Разве вы не чувствуете тепло, когда кто-то искренне улыбается вам, проходя мимо? Это останавливает вас на секунду, и вы чувствуете себя немного легче. Все, что вам понадобилось, это искренняя, добрая, счастливая улыбка. Вы тоже можете сделать это для других. Когда вы излучаете позитивную энергию, это заставляет других людей чувствовать себя лучше. А это может привлечь к вам множество людей. 8. Настоящая доброта. Вот что важно. Настоящую и искреннюю доброту очень важно развивать в своей собственной жизни но она также может сделать вас неотразимым для других. Любите ли вы быть волонтером? Помогаете ли вы в столовой или помогаете собирать средства для благотворительных организаций? Когда вы демонстрируете свое доброе, отдающее сердце, люди откликаются на это и с готовностью принимают это в вас. Им нравится быть рядом с вами, потому что вы проявляете к ним искреннюю доброту и принятие. Номер 9. Умейте слушать. Слышали ли вы о термине «активное слушание»? Активное слушание – это когда вы правильно реагируете и отвечаете взаимностью на то, что вам говорят. При активном слушании вы не отвлекаетесь на телефон и не перебиваете собеседника. Умение слушать – это неотразимая черта, потому что люди захотят больше общаться с вами и будут более склонны открыться вам, ведь вы такой хороший слушатель. И номер 10. Предложите свою поддержку. У каждого человека есть вещи, которые ему нужно выплеснуть из души, и иногда он нуждается в ком-то, с кем можно поговорить. Если кто-то приходит к вам и решает довериться вам, не принимайте это как должное. Даже если вам нечего предложить в качестве совета или решения проблемы, вы создадите доверительную связь с этим человеком, когда он будет знать, что может прийти к вам со своими проблемами. Просто выслушать их, быть рядом с ними и дать им понять, что их слышат, уважают и поддерживают. Все это может значительно улучшить их впечатление о вас, когда вы говорите им, что вы рядом. А какие привычки вы используете, чтобы стать неотразимым для других? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки для получения новых видео на канале Немиркин и большое супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.